Здарова бандиты, с вами Панда, сегодня не буду ничего рисовать, сегодня расскажу историю Вот, поскольку я очень много сегодня поработал, сегодня, я не знаю, я не засекаю никогда время в часах работы, да, но я реально встал в 9 Поработал до 2 часов, пообедал, пошел поспал до 6, и с 6 вот до 12 ночи работал, такой у меня график Ну, хорошо поработал, много всего успел сделать и вспомнилась такая история уже под вечер. Решил немножко поездить в кораблике. Буквально полчасика поиграю, пойду спать. Первый раз вообще за сутки сел именно поиграть, а не что-то поснимать в игре. Хотя планы по корабликам тоже есть, просто так я ни во что не играю. История такая: есть у меня один знакомый, и ну, часто мы с ним разговариваем про деньги, про мотивацию, про вот занятия в жизни, про какие-то цели. И он очень много болтает, но ничего не делает. И все время спрашивает там, туда-сюда, там, и, ну, то есть, ничего не делает. Вот. И мы с ним как-то, получается, чуть больше года назад, в порыве вот этой нашей такой экспрессивной беседы, да, на тему, что вот, надо зарабатывать, там, хватит сидеть, а я уже в то время, ну, в общем, нормально жил. Сейчас, конечно, намного лучше, но тоже нормально было. А он все еще вот так вот, и... Я ему говорю, слушай, говорю, все, говорю, ну хватит болтать, да, говорю, вот э, запиши сегодняшнюю дату, да, это было, по-моему, какое-то, то ли, июнь, июнь, по-моему, был. Вот, там что такое то такое, 8 там, июня, ну, условно пусть будет, да. Напиши, говорю, сегодня 8 июня, 2014 год, и говорю, давай через год я приду, и я говорю, я тебе гарантирую, ты будешь э, говорить то же самое, но так ничего делать и не будешь. Но он, естественно, такой, нет, я через год заработаю, у меня будет там и то, и то. А стартану там YouTube канал, ну он, по моему примеру, хотел сделать YouTube канал. А стартану свой бизнес, торговать там все, деньги будут, там через год заработаю. Я говорю, ну напиши дату. Говорю, те же, ну ты же ничего не теряешь, напиши на листочке. А он берет листочек, пишет. Я говорю, подожди, на листочке ты потеряешь листочек. Говорит, забудется, давай в чем-то. Говорю, давай, напиши где-нибудь, чтобы видно было. Он такой берет маркер, давай писать. На", я говорю, ну на шкафу маркера. Он пиши, пиши: говорю, карандашом. То есть мы говорю, через год увидим, вспомним, но, говорю, так, чтобы вот, ну. Вот, ну и короче, э, не специально как-то захожу к нему в гости, так вот, ну мельком опять чаю попить, да. А прошел год, прошел год, но не ровно год, это не кино, то есть нет такого, что ровно год случайно зашел, нет. Ну где-то вот близко к этим датам, ну вот почти год прошел, то есть июнь, июнь вот 15 -го года, в этом году это было. Прихожу, говорю, слушай, ну, то есть и как-то слово за слово, я вдруг вспоминаю, что у нас же был спор когда-то вот тогда, что он что-то добьется, а он все на, то, на том же месте и... И опять вот этот вот разговор, опять вот эта мотивация, как заработать, вот Матвей, ты молодец, там, то-то-то-то, а я вот ничего не делаю, как бы мне что-нибудь. Я говорю, слушай, а мы с тобой, помнишь, разговаривали об этом год назад? Он говорит, ну, вроде было. Я говорю, а помнишь, что на шкаф записывали? Да, говорит, вроде записывали. И мы идем к этому шкафу, он уже даже поставлен в квартире по-другому, переставлен там боком куда-то в угол, ну, в общем, по-другому стоит, ну, тот же шкаф. И мы подходим и смотрим, 8 э, июня, и то есть, и ничего не произошло. Просто к чему эта история? Она ну, жизненная, да, но эм, поставить себе цель мало. Надо к ней как-то идти, то есть если ты уж решил, то есть заработать. И цель нужно ставить, конечно, конкретнее, чем просто там вот заработать, да, то есть там поднять YouTube канал, например, еще что-то. Я вот по себе знаю, что нет цели, нет результата. Написал на бумажке с утра цели, пока не сделал, там, играть не сел, спать не лег, там, девушку в гости не позвал. Тогда это работает. А если ты сидишь, ждешь у моря погоды, какие-то ставишь себе глупые даты, цели, то ничего не получается. Наверное, так. Я, честно, я вот, ну, вот вы смотрите меня сейчас, да, там, может быть, там, 5000 человек посмотрит где-то так, на этом канале немного просмотров. Я просто, ну, не понимаю, почему вы ничего не делаете. Для меня это загадка. Но это ваша жизнь, и, как бы, не всем зарабатывать много, не всем, а зарабатывать легко. Ну, многим из вас, наверное, придется идти в офис и, или как это, а, у нас это все время, перебирать картошку. Каждому свое, каждому свое. Спасибо за просмотр, ребят, удачи вам.